Всем привет! Компания на Приехал к нам очередной автомобиль Toyota Camry 20 год выпуска 2.5 Установка метан Монтаж в работе идет Хотим показать как Мы устанавливаем в данном варианте То есть редуктор встал под Воздушным фильтром. Обогрев. Удросили. Фрасунки ОМВЛЖМИНИ. И врезка, максимально близко к бензиновым форсункам. Вот, жиклерчик видно. Вот одна. И вот все они там максимально близко к бензиновым фрасункам. Форсунки жестко крепятся на планке с дымферами. Декоративная крышка встанет, форсунок практически видно не будет. И визуально никаких признаков не будет. Кнопка переключения будет вот здесь стоять, на проводке болтаться просто клиента регистрировать не планирует полностью чтобы никаких признаков в дальнейшем в ПТСке и в не осталось вот такая рамка сварилась еще не закручена болтается немножечко То есть закрепим и баллон станет на 90 литров синома по возможности максимально близко к спинке делаем по камере заправочное устройство под капотом AMER. установка выполняется со скидкой по субсидии скидка на данный момент составляет 24 300 рублей если есть вопросы пишите под видео Компания на газу.ру Всем ответим.